Всем привет! Это видео об обновлённом Netpeak Spider 3.3 и мы подготовили две крутые интеграции. Это Google Analytics и Google Search Console. Сегодня я расскажу об основных задачах, которые помогают решать эта интеграция, а также о крутых плюшках, которые подготовили наши разработчики в этом релизе. Так что не переключайтесь и оставайтесь с нами. Для того, чтобы начать получать данные из Google Analytics и Google Search Console, необходимо настроить соединение между сервисами Google и NetPix Spider. Для этого мы переходим в настройки на вкладку Google Analytics и Search Console. Здесь можно будет добавить а, несколько аккаунтов, которым привязаны в сервисы Google Analytics и Google Search Console. Либо же, если он только один у вас, то тоже хорошо. Итак. Для того, чтобы добавить первый аккаунт, необходимо просто нажать на кнопку «Добавить новый аккаунт Google». После чего вас перенаправит в браузер, где нужно будет дать разрешение NPEX Spider получить данные из этих сервисов. Там несколько раз нужно будет нажать «Разрешить», после чего аккаунт добавится в NPEX Spider. После этого можно будет выбрать э, необходимый сайт, то есть необходимый аккаунт Google Analytics, для которого нам нужно будет получать данные ресурс внутри этого аккаунта, выбрать необходимое представление. После этого подтянутся названия целей, собственно говоря, все цели, их названия, полные названия, то есть будет удобно потом после получения данных э, работать с ними, они потянутся сюда. Можно настроить э, сегмент кастомный в Google Analytics, и он тоже подтянется на Peak Spider. ну и, и здесь достаточно их много уже преднастроенных. Также можно выбрать диапазон дат, за которые нам нужно получить данные. Те, кто уже работал с Google Analytics и доставал оттуда данные, знают о таком понятии, как сэмплирование. То есть, когда Google Analytics при большом запросе при запросе большого количества данных, их немножко сжимает и показывает схожие с реальностью. Так вот, мы разработали алгоритм, который обходит это сэмплирование для того, чтобы получить максимально точные данные внутри Netpeak Spider. Теперь вы можете выбирать даже большие диапазоны и получать, достаточно, и получать самые четкие данные. Единственное, что хочу уточнить, все-таки для огромных проектов, это речь идет о там, больше 100 тысяч страниц и, диапазон, и большого диапазона дат, все-таки иногда это сэмплирование может появляться, но я думаю, что те, кто работает с такого размера проектами, понимают то, что нужно будет вытягивать все-таки чуть-чуть меньшими кусочками. Если же вы работаете с сайтами низ, малого или среднего размера, то можно не переживать по этому поводу. Затем выбрать устройство, трафик которого мы будем анализировать. Хочу сделать такую небольшую ремарку. Для Google Analytics нет разницы, это протоколы HTTP либо же HTTPS. То есть, если вы сканируете сайт, и там будут две ссылки, которые ведут на страницу, одна на HTTP другая на HTTPS, то есть HTTP, пример и HTTP, пример. то есть одинаковые рулы, только разные протоколы, то данные по параметрам будут дублироваться. Это, собственно говоря, такой, такая архитектура самого Google Analytics. Затем, связь с Google Search Console. Здесь можно выбрать сайт, показы, клики э, из поиска, которые мы будем анализировать, и точно так же диапазон дат. Устройство и страну. Интересная функция — это фильтр по запросам. То есть, если вы хотите получить показатели кликов, средние позиции сетяры показов и прочего и хотите отфильтровать оттуда допустим все данные по брендовым ключам то необходимо выбрать логику не содержит и затем через запятую перечислить все брендовые а, запросы которые есть на вашем проекте хочу заметить что это к сожалению не работает с логикой содержит то есть нельзя получить данные только по определенным ключам это архитектура самого э, связи с search консолью к сожалению мы не смогли это обойти итак и такая небольшая фишка это если вы все-таки будете очень много запрашивать данных из сервисов google в какой-то момент он может вас забанить поэтому можно использовать э, собственно говоря, прокси для обращения к этим сервисам которые прокси можно добавить на вкладке прокси Итак, после настройки э, связи нажимаем ok что мы можем получать для Google Analytics у нас есть 7 постоянных параметров. Это сеансы, показатели отказов, средняя длительность показа, данные по целям и, и по e-commerce, то есть это транзакции, доход. Также, как я и сказал, мы подтягиваем кастомные цели и подтягиваем их полные названия. Поэтому здесь будет до 20 целей, то есть это будет 20 параметров достигнутые переходы к этой цели и 20 параметров коэффициент конверсии для цели. То есть всего будет до 40 параметров. В принципе, этого зачастую должно быть достаточно. И 4 параметра для Google Search Console. Это клики, показы, CTR и средняя позиция. Собственно говоря, для сайта это выглядит так. мы Вы просканировали его и получили данные в табличку. После чего Netpeak Spider определит э, ошибки по, пара, по данным этих параметров. Например, для Google Analytics мы определяем, в среднюю ошибки в средней критичности это неиндексируемые страницы с трафиком и страница которых достигли максимальное максимальный показатель отказов то есть у которых bounce rate превышает какое-то пороговое значение это пороговое значение по умолчанию стоит 70 процентов но вы можете это кастомизировать на вкладке ограничения приходите и в самый, самый последний показатель это максимальный показатель отказов здесь вы можете его конфигурировать при достижении этого процента страница будет эта страница будет относиться к ошибке Google Analytics максимальный показатель отказа. Для Google Search Console мы определяем, а еще одна ошибка от Google Analytics, которая уже низкой критичности, это Google Analytics индексируемая страница без трафика. То есть мы не можем сказать, что это ошибка, но потенциально, если эта страница индексируемая, то хотелось бы получать на нее трафик. И для Google Search Console мы определяем еще три ошибки: это неиндексируемые страницы с показами и э, в низкую критичность относится Индексируемые страницы без показов и индексируемые страницы без кликов, чтобы вы могли быстро получить выборку таких а, урлов и проработать более детально с ним. Итак, также мы сделали группы на вкладке «Сводка». Можно быстро посмотреть страницы, которые получают, не получают трафик, страницы, которые получают, не получают клики, показы. А, формируются быстрые группы по нажатию на а, это условие. И добавили еще три новых графика на дашборд. Это Google Traffic, Google Analytics Traffic, Google Search Console клики и Google Search Console показы. Теперь, если вам нужно выбрать любой из этих э, сегментов этой круговой диаграммы, можно быстренько нажать на них и сформируется нужный отчет. И также добавили эти три графика в PDF отчет. Они будут в главе Traffic. Здесь будет точно так же три э, диаграммы. Это Google Analytics Traffic. Google Analytics трафик, Google Search Console клики и Google Search Console показы. Так что, в принципе, они дублируются, и можно точно не переживать, что вы не покажете их своему коллеге, либо же клиенту. Итак, что еще из этой интеграции мы можем достать? Это быстро выгрузить страницы, у которых был трафик из Google Analytics, и страницы, у которых были показы из Google Search Console. Чем это может быть полезно? В первую очередь быстро достать э, урлы не сканируя сайт мы сделали так что вы можете выкачать из этих сервисов до двух миллионов страниц мы ограничили это для того чтобы все-таки э, постараться максимально обеспечить стабильность этого соединения так как если будет больше и что-то пойдет не так то Всегда есть шанс какой-то ошибки. Поэтому мы старались его минимизировать. И даже 2 миллиона страниц из этих сервисов это уже очень круто. Если вы работаете с сайтами таких размеров, я думаю, вы понимаете, насколько это большой пул данных. Итак, для чего это еще может быть использовано? Еще это может быть использовано для того, чтобы находить orphan pages. Например, вы просканировали сайт. И хотите найти страницы, на которые не вела ни одна внутренняя ссылка, но у них есть трафик. То есть эти страницы, допустим, были в индексе, либо же на них приходил трафик, и это зафиксировалось в Google Analytics. После сканирования вы нажимаете «Загрузить из Google Analytics», либо же «Загрузить из Google Search Console», и эти страницы попадут в самый низ списка. Затем, допустим, вы просканировали еще их, и такой небольшой лайфхак, как их быстро найти. Можно настроить фильтр, нам нужна глубина страницы а, равна нулю. Это будет главная страница, так как мы с нее начали сканирование, а также все страницы, которые были добавлены извне. То есть это могут быть страницы, которые добавлены из буфера обмена, из других файлов, из карты сайта, либо же вот таким вот образом из сервисов Google. И они будут а, помечены глубиной 0, чтобы вы могли быстро их найти. А, кстати, еще какая какая возможность использования этой функции. Допустим, вы можете выгрузить все страницы из этих сервисов и посмотреть, какие уже есть, у которых были трафик или показы, а сейчас они недоступны. То есть ответили не 200-м кодом, там, редиректом, либо же 400-ми, 500 ими и так далее. Тоже как вариант, как можно использовать эту интеграцию. Итак, на этом... в в принципе у меня все на сегодня я надеюсь это этот апдейт очень полезен для вас если у вас есть пожелания по тому, какие допустим параметры добавить для google Analytics, либо же Search консоль с удовольствием пишите нам в техподдержку либо же в комментариях под этим видео я буду очень рад если нажмете еще и на лайк либо же на подписку всем спасибо за внимание крутого вам настроения огромного трафика и пока пока